Здравствуйте, друзья! С вами вновь портал ВФОК, российский голос виртуального автоспорта. И мы с вами находимся на венгерской трассе Хунгара Ринг, близ Будапешта арене, 16 этапа онлайн-чемпионата ВФОК Back in History. Онлайн-чемпионата, в котором пилоты соревнуются, разыгрывают очки и победы на различных болидах и трассах Формулы-1 разных лет. Шестнадцатый этап. Один из последних этапов чемпион... чемпионат выходит на финишную прямую. Борьба за чемпионат, за чемпионство, за кубок конструкторов тоже входит в решающую фазу. Но одним из, одним из претендентов на победу в личном засчете стало, к сожалению, меньше. Потому что из-за последних неудач, проблем, а также организаторских разногласий покинул чемпионат э -э -э один из лучших пилотов и организатор Алексей Апарин. Не сможет он довести борьбу за титул до конца, но не отчаивайтесь, он не уходит из гонок. В следующем сезоне в «Back in History 2». Да, такой будет для кого то если кто-то еще не знает. Там он вернется и будет даже единственным организатором. Больше не будет вот этой великой троицы. Ну, как пилоты-то они все останутся, но организатором будет только Апарин. Но Сейчас, на самом деле, все это не так важно. Да, всего остается два прецедента на титул. Это, получается, у нас Воронов и Холошевский. Ну, может быть, Ермаков, но ему все-таки потребуется куда больше везения. Все-таки, в отличие от своих конкурентов, у него всего одна победа в Монако 2000 года. Да и то, можно сказать, там. Ну, с другой стороны, да, Холошевский помог, но все равно потом получил дисквалификацию. Так что, даже если бы не было вот этой вот помощи... Ну что ж, плавно пора переходить к результатам квалификации, но сначала немножко самой квалификации. Не самыми, я бы сказал, стандартами, результатами может похвастать. Это квалификация. Но, в принципе, мы уже к этому начинаем привыкать. Впрочем, результат может быть не такой сенсационный, как в прошлый раз, когда пилотов на первую ряду разделило всего 2000 секунды. Но, тем не менее, тоже сюрпризов хватает. И здесь был введен, опять же, в очередной раз новый формат, который на этот раз продержится у нас до конца чемпионата. Это введение трех сессий по 10 минут. Но, к сожалению, с этим, наверное, будут проблемы, потому что пилотов было мало и пришлось провести всего лишь одну сессию, квалификационную, потому что сегодня у нас всего лишь 8 пилотов будут стартовать с решетки, а 4 пилота будет стартовать с питлейна. По крайней мере, так должно быть. И теперь, вот сейчас мы, собственно, поговорим непосредственно о результатах. На пол позиции Илья Соболев. Вот так вот неожиданно после своего предыдущего, ну, скажем так, неплохого, но не очень убедительного выступления в Индианаполисе. На этот раз Соболев едет за Хонду. На втором месте Дмитрий Загоруйко на Феррари. Второе подряд второе место на квалификации. Но, к сожалению, в прошлый раз из этого второго места подиума... В... Не получилось конвертировать в подиум, посмотрим, что будет на этот раз. На третьем месте Богдан Холошевский, который в этот раз поедет за команду Тора Росса, и в этой команде он будет до конца сезона. На четвертом месте Юрий Воронов. В принципе, можно сказать, проиграл Холошевскому почти случайно, потому что на практике обгонял его, так что мог составить из третьего места. На в пятом месте у нас Алексей Ермаков, который все еще за Макларен. И так и будет до конца сезона за Макларен. Это уже традиция. На шестом месте Никита Богданков на Вильямсе. На седьмом месте напарник все еще, но теперь уже по другой команде. Ильи Соболева, Дмитрий Семкин. На восьмом месте Степан Липунов, Супер Агури. Эдакий антигерой прошлой гонки. И далее у нас четверка пилотов, которые стартуют э, спидлейна, так как не присутствовали вчера на квалификации. Э, возглавляет эту четверку гостевой пилот Александр Соломенник. Э, на, получается, седьмом, нет, простите, девятом месте Александр Горбунов, который в этот раз все-таки смог выйти на старт. Э, хотя наоборот не присутствовал квалификаци... на квалификации, в отличие от Индианаполиса. Э, и последний ряд это напарник вторую гонку подряд, но опять же по другой команде, Холошевского Александр Никишин, напарник Паттера Росса, и пилот, который призван, если так можно, если так можно выразиться, заменить Алексея Апарина в Макларене, это Кирилл Именин. А теперь самое главное, друзья, то, о чем, в принципе, я с самого начала не сказала, сказать стоило. А, ну да, пытается проверить состояние трассы Соболев-Загоройка, может быть, какие-то другие пилоты. Сегодня это делают неспроста, сейчас уже, да, сейчас уже будут загораться стартовые огни, а, Ну так разрешено делать. Дело в том, что, видимо, перед трассой палил дождь, и трасса очень сырая, более того, тучи ходят на трассы, дождь может пойти в любую минуту. Трасса, повторяю, сырая, сейчас это может быть опасно, а, Правда? Пилоты некоторые стартуют на псевдосликах, но мы этого не увидим. Старт, пошла гонка. А Соболев стартует неплохо, в принципе, я думаю, сохраняет свою позицию а На втором месте Загоруйка, но пытается Холошевский протиснуться и не дать пройти Воронову И Макларен улетел, улетел и Холошевский, но просто вылет небольшой в зону безопасности Там явно, про... так, Богданков уже без переднего антикрыла Халашевский вообще чуть ли не предпоследним теперь идет по трассе Да, Макларен и, к сожалению... Я подозреваю, что это Алексей Ермаков. Да, потому что вот только сейчас пилоты, которые должны были это сделать, стартуют из боксов. В том числе и Кирилл Именин. А у нас сошел вот лаг. Это не Кишин. Но у него, да, у него его еще и разворачивает. Но у него в этот раз будет, как у, наверное, как у него же самого в Китае. Проблема, друзья, в том, что у нас сошел Алексей Ермаков. А этого с ним не случалось, между прочим, ни разу за весь чемпионат. Ну что ж, лидирует Илья Соболев. Вот вы видите, насколько это сырая трасса. И я предлагаю посмотреть повтор, что же там случилось на старте. Это с камеры Александра Соломенника. И посмотрите, мало того, что у Липунова фальстарт, так еще сам Соломенник стартует с решетки. Никакого права он на это не имел. И что, увидим мы здесь что-нибудь в перенебрызг? Ну, Липунов, судя по всему, продолжает в своем репертуаре, как и в прошлой гонке. Ну, я вот усмехнулся, на самом деле не до смеха, потому что, ну, сами понимаете, Алексей Ермаков самый стабильный, бесспорный пилот чемпионата. И вот первый сход за счет ошибки, неопытности. Итак, начался второй круг. Как вы видите, лидирует Илья Соболев на своей «Хонде». Далее идет пара «Феррари» – Дмитрий Загоруйко и Юрий Воронов. А на этот раз, я думаю, все-таки Юрий Воронов не будет терять время за спиной напарника, особенно учитывая, что теперь он один из двух главных конкурентов в борьбе за титул в прошлой гонке, и Воронов попал в похожую ситуацию и потерял очень много. Впрочем, в том случае оба пилота Феррари тогда шли на позициях, которые в тот момент не позволяли подняться на подиум, но Воронов туда все-таки потом пробился. На четвертом месте Семкин, и посмотрите, его прессингует достаточно жестко Холошевский. и там вылет Феррари, но и эти два пилота тоже также не справляются с машиной в мокрых условиях. Дело все в чем, друзья? Холошевский у нас в один момент шел вообще чуть ли не самым последним среди пилотов, которые стартовали с решетки. И поэтому сейчас, наверное, вот если бы это была не такая интересная борьба, стоило бы посмотреть что там с другими пилотами. Почему Холошевский... Так, соедини и посмотрите, врезался. Холошевский едет в боксы. Он сломал на свое переднее антикорло Ну что ж, это сейчас... А, Семкина еще самого и разворачивает в последнем повороте. А, так, Никита Богданков едет без переднего антикрыла. Очень это странно, если честно наблюдать, потому что он сломал его еще в первом повороте первого круга. А, ну вот теперь он тоже едет в боксы. А, так, без переднего антикрыла у нас Александр Соломенник, но вообще-то... По регламенту за, за старт э, с решетки в момент, когда надо стартовать из боксов, если мне не изменяет память, я, к сожалению, уже не помню, но вообще-то, по идее, должна быть дисквалификация. То есть, гонку уже продолжать соломинку бессмысленно, но, знаете, если... Если он в таком стиле будет ее проводить, как он сейчас заезжал на пит-лейн, то недолго она у него продолжится. Мимо, мы видели, проехал Александр Горбунов, единственный в этой гонке представитель команды Renault. С ним вторую гонку подряд за Renault должен был ехать Антон Блешков, но, к сожалению, не смог. Выезжает после пит-стопа Никита Богданков на целой машине, То же самое делает. Соломенник, хотя нос у него все равно помят но и в принципе смысла нет. Липунов возвращается с аналогичной поломкой. Его сейчас пройдет Кирилл Именин, и мы видим, что в боксах также Тора Росса, но это не может быть подряд без крыла Флашевский. И действительно это Александр Никишин, который еще и жутко лагает. Ермаков, хоть и сошел по-прежнему на сервере, лидирует Соболев. А, Воронов, посмотрите на втором месте, а на, на третьем Загоруйка. Значит, вот мы видели, когда мы видели борьбу... Холошевского и Семкина, значит, это была борьба, там мы видели вылетевший Феррари, я, если честно, подумал, что Воронов, но нет, все-таки это Дмитрий Загоруйко, На четвертом месте Дмитрий Семкин, что вполне логично, но за счет своего пидстопа все еще на пятом месте не потерял ни одной позиции Холошевский, правда он теперь дальше всех. Вот, к сожалению, друзья, не успел сказать, просто от того, что гонка стартовала. Горбунов сейчас самый лучший среди тех, кто стартовал с питлейна. Даже Богданкова обгоняет, хотя Богданков стартовал с решетки. Я забыл сказать, что несмотря, все-таки, ну, если здесь вот среди, так сказать, зрителей есть те, кто видел записи в Донингтоне или в Сильверстоуне или в Монако, или их все сразу тот знает, но для тех, кто не знает, напомню, что, к сожалению, вот игра один 1 так устроена, что даже когда трасса сырая, даже когда пилоты надевают дождевую резину, в повторе, который, собственно, с которого мы и смотрим, все-таки гонка в записи, а не в прямом эфире, с повтора, к сожалению, не видно по текстуре резины, то есть, когда пилоты надевают дождевую резину, она по свойствам будет, конечно же, дождевой и будет держать трассу лучше, но текстура, картинку, которую вы видите, это все равно будет псевдослик или слик, илислик, если машина старая, или 2009 года. Так что, вот, к сожалению, такая не самая приятная для нас особенность, так как мы можем лишь гадать, откровенно говоря, на какой резине едут пилоты, но просто, знаете, как один из участников в гонке, я вам просто могу сказать, что вот поначалу Сейчас. А, большинство пилотов Стартовали на псевдослике Что будет потом, я откровенно говоря не знаю И лучше даже и не загадывать на эту тему Потому что все равно это смысла не имеет Ну, в конце концов, если будет идти сильный дождь То мы уже будем видеть, потому что э, Там будет предельно понятно Между прочим, по сравнению с тем, как было на старте гонки Сейчас, откровенно говоря, потемнело Достаточно сильно И в любой момент может пойти дождь Александр Никишин вновь без переднего антикрыла И вновь едет в боксы там, по-моему, Хонда. Но нет, Соболев лидирует, даже Горбунова на круг обогнал. Ух ты, третий Холошевский. Значит, что? Значит, Загоройка был в боксах. Да, Хонда, Хонта Дмитрия Семкина. Вот, пересекает белую линию. Вот значит, за это оштрафовать бы, на самом деле, Семкина бы не помешало. Ну, посмотрим. Сейчас после ухода Парина одним, одним единственным судьей остался остался фактически э, хлошеский. Вот посмотрим, будет он смотреть повтор, может быть, увидит. Э, не помешало бы, на самом деле, за это наказать, но да ладно. Э, Вернемся все-таки к чисто гоночным событиям. Э, Богданков у нас почему-то впереди вновь Горбунова, но потому что сейчас Горбунов едет в боксы, и у нас, соответственно... Э, а вы знаете, дождь. Вот в чем дело. Да, на трассе дождь. Вот с этой камеры, я думаю, вам видно Или вот с камеры, которая за машиной Ермакова Вот, наверное, поэтому в боксах побывали Семкин и э, <кхарег cheers fingers> Загоруйка. Они поняли, что сейчас начнется дождь и переодели псевдослик на дождевую резину С другой стороны, тройка лидеров пока не спешит это делать Хотя посмотрим, возможность заехать в боксы у них еще будет Тройка лидеров, это я говорю о Илье Соболеве на Хонде, Юрии Воронове на Феррари и водит Соболева. И, соответственно, о Богдане Холошевском на Тора Росса. <с action> вот, кстати, звук, потому что да, мотор V10, в отличие от V8 на всех остальных болидах, но так и было ну, в 2006 году. Все-таки там Тора Росса, как новая команда, дочерняя Не могла построить свою машину, свой двигатель И поэтому пришлось использовать машину Red Bull 2005 года С придушенным мотором V10 Но здесь физика равная Поэтому здесь за счет мотора V10 Холошевский и Никишин не получит ни проигрыша, ни преимущества. Дмитрий Загоруйко, пятый. Семкин скатился на шестое место. Ну, хотя, как сказать, скатился. Все-таки стартовал-то он примерно, ну, вот, знаете, вот вроде бы только что оглашал стартовую решетку, но уже забыл. Просто прорвался было на старте гонки, а сейчас опять как бы подвинули назад. Кирилл Именин идет очень неплохо. А, далее у нас идет Липунов, Горбунов, которого на круг проходит Загоруйка. И Никишин. А, вот у нас в боксах кто-то, один из сошедших вновь. И там я вижу издалека, кто-то вновь защищает в бокс, и, по-моему, это вновь э, Рено. А сошел у нас Соломенник. Интересно. Но, в принципе, может быть, он сам принял решение сойти, но он правильно сделал. Да, действительно, в боксах, по-моему, уже третий раз за эту гонку Александр Горбунов. А если уж не третий, то второй точно. Должно быть какие-то проблемы, я не знаю, с резиной, может быть. Затормозил, потому что пропустил на круг одну из хонд, но, по-моему, это, вот, честно говоря, разворачивает не кишина, или, может быть, лак, ну, а на самом деле все вместе. Это был Семкин. Потому что сейчас Соболев заезжает в бокс. А это значит, у нас смена лидера, друзья. У нас Юрий Воронов на Феррари выходит в лидеры гонки. А это еще дополнительно значит, что? Что вот сейчас успеет ли выехать Соболев? Нет, не успевает. А значит, что у нас на второе место выходит Холошевский. В принципе, вот он ехал на третьем с третьего стартовал. Но все-таки. Учитывая, как его вот здесь в первом повороте оттерли чуть ли не на самое последнее место из тех, кто стартовал с решетки, Соболев, значит, сейчас третий четвертый Дмитрий Загоруйка, пятым становится. Да, вот мы видим за Терно, это значит, что он обгонял. Дмитрий Семкин обгонял Карбунова на круг. Далее у нас по позициям идут Никита Богданков. Обратите внимание, Никита Богданков стартовал. А нет, простите, Никита Богданков да, он стартовал с решетки. Я подумал, его сейчас Кирилл Именин будет обгонять. Ух, как там водят одну из конта, это Семкин. А, вот оно что. Вы знаете, друзья, Кирилл Именин, который стартовал с питлейна, сейчас готовится обогнать на круг Никиту Богданкова, который стартовал с решетки. Вот так. Значит, что? Значит, либо он сразу... Ух ты! Какое столкновение! Так, у кого-то там Сёмкин, Сёмкин без колеса. А что произошло, вот мне интересно. Я вижу там Рено и Имени. Но поскольку мы наблюдали это с камеры Именина, он явно там был не виноват. Скорее всего, это Горбунов врезался в Семкина. Я предлагаю посмотреть повтор. Вот что здесь на самом деле было. Это была борьба между Горбуновым и Семкиным. Вот только, по-моему, Горбунов-то он пытался в круг вернуться. И что здесь происходит? Пока, если честно, не очень понятно. Наверное, я, если честно, кнопку замедления нажал. Посмотрите, вот там в зеркале, в правом зеркале, было видно, был виден Вильнюс. Да, вот здесь происходит удар, но я бы не сказал, что, ну, все-таки это чуть-чуть лак. Чуть-чуть, самая малость. Но, тем не менее, я считаю, что Горбунов все-таки мог тормозить поаккуратнее. Да, это абсолютно его вина. Да, там был Вильямс, сзади именин, и там еще вот был Тора Росса на обочине, но это был, скорее всего, все-таки Никишин. После этого столкновения, возможно, Горбунова сейчас придется опять ехать в боксы. Юрий Воронов э -э, лидирует э -э, по-прежнему. В боксах он еще ни разу не был, поэтому, можно смело сказать, что, посмотрите, он едет быстро, а это означает, что он вполне справляется с машиной на псевдосликах. Хотя, с другой стороны, мы все-таки не знаем, на чем он стартовал. Но, по идее, псевдослики. Все-таки не так было сыро в самом начале, как сейчас. Хотя, на самом деле, несмотря на то, что идет что я вот что-то не вижу, чтобы шлейф становился быстрее. То есть, наоборот, больше. Вот напрямую давайте посмотрим. Да нет, вы знаете, возможно, уровень влажности и не изменился. Ну, посмотрим. Дождь пока прекращаться явно не собирается. Дмитрий Загоройко выходит на третье место. Обогнал Илью Соболева. Интересно, почему это произошло. Может быть, или я где-то ошибся, вылетел или вновь побывал в боксах, хотя... И посмотрите. Как... Сейчас, вот подождите. То ли пятое, то ли шестое. Вот хочу посмотреть. Да, пятое место. Блестящий Кирилл Именин. Знаете, может быть, даже неспроста... Нет, ну, конечно, здесь нет таких в чемпионате явлений, вот как команды, менеджеры, например, как в той же ВФОК Формулы 1. Но, то есть я намекаю на то, что здесь никто не имел права принимать решение Брать Кирилла Минина или не брать, он сам зарегистрировался за Макларен Но, с точки зрения, тем не менее, команда Макларен это удачливое, видимо, приобретение Потому что Кирилл прорывается сейчас в лучших традициях Ермакова Которого, к сожалению, в этой гонке сейчас с нами уже нет я думаю, что Кирилл и Минину при определенных обстоятельствах вполне по силам подиум. В данной гонке посмотрим, загадывать не будем, еще всякое может случиться. В принципе, учитывая, как долго обычно бывают гонки на Хунгара-ринге, гонка только началась. Богданков вновь без переднего антикрыла посещает Питлейн. Так, здесь Степан Липунов и кто-то позади него, это Феррари, Феррари Дмитрия Загоруйка пытается пройти его на круг. А мы знаем уже по прошлой гонке, что Степан Липунов на круг крайне неуступчив, но в данном случае все решается довольно просто, поскольку Липунов едет в боксы. А, Вообще-то я не заметил, чтобы на его суперагури было что-то сломано, так что возможно просто сменить резину. А Илья Соболев продолжает движение на четвертом месте. И я, к сожалению, не могу точно сказать. Догоняет ли он сейчас Дмитрия Загоройко. Достаточно широко даже вылетает на обочину первого поворота. А вот Кирилл Именин, как я уже говорил, идет по трассе весьма и весьма быстро. Шестым сейчас идет Никита Богданков. И он уже в круге отставания от всей первой пятерки. О чем это говорит, ну не знаю. Едет стабильно, но медленно. Хотя только что был в боксах, мы это, в принципе, видели. Седьмым идет Степан Лепутов. И вы знаете 7 машин на трассе, потому что у нас ход. А, ну это Дмитрий Семкин. Значит, у нас Александр Горбунов тоже сошел, друзья мои. То есть, посмотрите, у нас даже не прошло. У нас не прошло и 1 пятой гонки, и уже у нас не будут разыграны все очки. Это очень печально, друзья мои, потому что таким темпом у нас вообще может повториться Монако. Монако 2000 года, и нам бы, конечно, не хотелось бы, потому что гонка была поначалу достаточно увлекательной, но под конец просто уже был какой-то театр абсурда, по трассе двигались, вообще сохраняли способность двигаться три пилота, причем никакой борьбы, и один постоянно пропускал другого. Более того, в классификацию вообще попали всего два из них, потому что один из них получит с квалификацию. я, конечно же, говорю о Холошевском. и вот он, который, кстати, на ваших экранах, и поэтому, если за счет классификации учитывать, что он якобы не доехал, то мы даже, мы даже побили рекорд Монако 96-го года, друзья мои. Вы знаете, нет меня такое впечатление, что Холошевский сейчас начал активно догонять Юрия Воронова И, возможно, давайте вот будем смотреть сейчас Вот где сейчас Ворон... Да, он в последнем повороте, а Холошевский в предпоследнем, друзья Знаете, сейчас, может быть, стоит пока оставить, посмотреть, что другое творится на трассе Но потом к этому обязательно стоит вернуться Потому что, мне кажется, борьба за лидерство у нас сейчас может возникнуть, причем борьба за лидерство между пилотами, борющимися за чемпионат. Вот в каком классном заносе прошел Соболев, нос-занос. Ух ты! И В стену! И чудом, наверное, сейчас остался со всеми четырьмя колесами. Обладатель полупозиции в этой гонке и вообще не держит машину-трассу. Просто какой-то один сплошной неуправляемый занос. Сначала смотрелось красиво, но потом уже стало не до смеха. А он вообще сходит. Вот так вот. Вот я его, наверное, сглазил. Шесть машин на трассе. Всего лишь навсего. И замыкает пелетон Степан Липунов. Которого сейчас кто-то будет обгонять на круг. Потому что... Кирилл Именин. Потому что, поскольку он сейчас последний, все, кто его мог обогнать, его уже, в принципе, обогнали. Давайте посмотрим, насколько уступчив будет Липунов в этот раз по отношению к Кириллу Именину. Кирилл Именин, который вообще-то достаточно давно у нас не гонялся. Вот интересно... Но... А, нет, он в бокс это как раз и не едет. Мне показалось, что Кирилл сейчас поедет в бокс. Дайте-ка я попытаюсь вспомнить, а когда же у нас последний раз стартовал Кирилл Именин? Последний раз вот Точно он стартовал в Монако. Он как раз был одним из трех доехавших. Он фактически после дисквалификации Хлашевского вообще взял второе место. Далее, Фукенхайм 2001, его там не было. Франция 2002 тоже. Нет, вы знаете, с того самого второго места впервые в чемпионате, по-моему, выступает первый минут. Я вообще-то могу ошибаться и что-то запамятовать, но, по-моему, это все так и есть. Именно так. А тем, тем временем вы все-таки видели, что пропустил Липов, правда, за счет... Ну, так пропустил относительно, скорее бы вынужден пропустить. Посмотрим, понаблюдаем за этим пилотом. Так, опять, вот где сейчас Юрий Воронов? Он в начале третьего сектора, по-моему. Нет, заканчивает второй сектор. Ну, приближается, приближается Холошевский. Потом еще посмотрим. И, вы знаете, четвертое место уже у Кирилла Именина за счет как раз хода Соболева. Значит, да, всего шесть машин. Уже три очка, которые никому не останутся, не достанутся, не будут разыграны. Это, надо сказать, весьма обидно. А Липунов только что пропустил на круг Юрия Воронова. Подвинулся, пропустил все, в принципе, здесь нормально. Так что здесь Липунов, может быть, сделал какие-то выводы по сравнению с Индианаполисом, потому что вот пока мы как-то хочется чем-то упрекнуть, а пока не в чем. С задней камеры мы пока видим лишь самого Липунова, а Тора Росса Халашевского там пока не наблюдается. Однако она весьма близко, друзья мои, <laughs> это Тора Росса. Так что... Я, правда, не представляю, какие вообще... Да, вот мы видим уже ту самую Супер Агуре. Мне вот, знаете, только интересно один такой момент, который заключается в следующем. В принципе... Холошевский на свободной практике был почти всегда быстрее Воронова. а И вылетает Феррари! Вылетает Феррари Воронова! Посмотрите, и теперь Холошевский вплотную приблизился к своему конкуренту, которого он пока обходит, но... Обходит по очкам, но случится еще может всякое. Может случиться. У нас не считает этой гонки всего три этапа. Если кто-то не ознакомлен с календарем, я вам так вот сейчас пробегусь... Кунгара-ринг. Ворона в боксах. Ну что ж, борьбы у нас не получилось. Видимо, тот вылет эм, помешал или что-то там сломалось. Да нет, вроде передняя крыло на месте, задняя тоже. Но, тем не менее, пидстоп у Феррари. Семнадцатый этап... Гран-при Европы, третья по счету У нас их три, это был Донингтон, Херис и теперь Гран-при Европы 2007 года на трассе в Нюрнбург-Инге Далее 2008 год Гонка, которую, наверное, в реальной Формуле 1 мы все не скоро Забудем, это точно Это, конечно же, Гран-при Бразилии 2008 года в Интерлагасе и последний 19 этап, вы знаете, когда чемпионат только задумывался и начинался, этот этап 19 вообще не должен был быть как бы призовым, он должен был быть внезачетным. Но вот к концу все-таки решили сделать из него призовой этап. И, знаете, пока вот, ну, я так комментирую, вот эта запись проводится уже когда чемпионат окончен, уже почти в преддверии второго в Фок in History. Но на тот момент, вот когда была эта гонка в Хунгаро-Ринге, все-таки трасса еще не была определена. Хотя дискуссии велись, и пока склоняются к таким вариантам, как Абу-Даби, новая, гран... новая трасса, на которой пока всего одна гонка была проведена. Также это такие трассы, как Бахрейн, Турция, Сипанг, Малайзия. В принципе, наверное, хотя некоторые еще также сказать, пилоты активно как бы просят ввести Сингапур, но в принципе, есть и противники этой трассы. Пока, к общему мнению, прийти не могут. Но, думаю, естественно, к 19 этапу они будут договориться. Так что, друзья, мы даже не знаем, где у нас будет финальная битва. Хотя, с другой стороны, если повезет одному из претендентов на титул, то, может быть, все решится уже и до этого этапа. Этот, так называемый, можно сказать, этап X. Потому что мы не знаем, на какой трассе он будет проводиться. Кстати, вот мне кажется... Вот немножко помят носовой обтекатель у Макларена, вот прям самую малость. А может быть, он изначально такой формы у этого болида, это если мне не изменяет память MP4-22. По-моему, так, может быть, я ошибаюсь. В девятом году 24, в 2008-2023, Да, MP4-21, на самом деле. MP4-21. Который сейчас едва не занесло, мне так показалось. На пятом месте Никита Богданков. И там чья-то Феррари. Феррари. И это Феррари, скорее всего, принадлежит Юрию Воронову. Нет, Дмитрию Загоруйко Знаете, друзья, Воронов-то вновь лидер. Холошевский, видимо, был в боксах, пока мы рассуждали о финальных этапах и смотрели на Кирилла Именина. Я не знаю, в принципе, по-прежнему едет быстро, значит, либо совершил какую-то ошибку, либо банально заехал на пидстоп. Но посмотрите, что вот... Обратите внимание на такой факт, достаточно, я бы сказал, интересный. Вот давайте посмотрим, где сейчас Воронов. Воронов начинает очередной круг. Холошевский в последнем повороте. Стартовали они рядом, но... Холошевский, если он действительно сейчас был на педстопе, он был на уже втором педстопе в этой гонке. А Воронов у нас пока был в боксах всего один раз. Это говорит о том, что сейчас, на, по крайней мере, на мокрой трассе, в принципе, Воронов идет медленнее. Так что, возможно, вновь на чистой пока трассе его догонит. Холошевский. Так что мы к этому еще вернемся. А Дмитрий Загоруйко в боксах. Дмитрий Загоруйко, который, кстати говоря, пока что проводит свою последнюю гонку за Феррари. Но почему я говорю пока? Потому что по идее, он еще чисто теоретически может вернуться туда на как раз этом этапе X, на 19 этапе. Просто дело в том, что регистрация на этот этап будет открыта отдельно. То есть там еще непонятен состав. То есть там все еще может быть как угодно, но в принципе... Некоторые пилоты уже сделали, ну как бы не заявление у нас такого нет, чтобы какие что какие-то были пресс-релизы или что-то такое. Но у нас как бы заранее там слухи входят, пилот общаются между собой, как бы много то попадает на форум. В принципе, некоторые пилоты уже объяснили, где они будут ехать в этом 19 этапе. Ну, в принципе, с кем-то это уже все понятно. Вот, например, Ермаков так и будет в Макларене, Холошев сказал, что будет в Торороссе также конце чемпионата воронов вот например в редбуле будет загоройка неизвестно но в принципе вот может попасть и в феррари в 2009 году а в, на следующих двух этапах в Нюрнбург Ринге и Бразилии напарником воронова по Феррари будет Антон Плешков Uh, и кого-то там догоняет Дмитрий Загоройко, но, скорее всего, догоняет на круг. <звы> Вы знаете, я... А, нет, все правильно. <звы> я подумал, знаете, что Холошевский опять в лидерах гонки. Но нет, сейчас Воронов. А догоняет Дмитрий Загоруйко Степана Лепунова в очередной раз. Никита Богданков, Богданков, простите, едет пока что в одиночестве. Ни впереди, ни посади него пока никого нет. А тоже можно сказать и о Кирилли Менине. Да, Дмитрий Загоруйко сейчас будет атаковать на круг. Даже вот здесь решил срезать. И вот поторопился, вот зря он это сделал. Стоило все-таки вписаться в поворот для более рассчитанной атаки. И вот посмотрите, опять инцидент с пропуском на круг и участием Липунова. Вы знаете, я боюсь, что сейчас... А Кирилл Именин-то тут как тут, посмотрите. Я только хотел посмотреть. А где же там Кирилл Именин? И, пожалуйста, Кирилл... Да, он здесь, он, правда, конечно, заходит широко, вылетает но Кирилл и... Ну, Нет, Загоруйка сейчас бороться бесполезно Он без переднего антикрыла, он сейчас пойдет в боксы, что самое главное Но факт остается фактом Ух, ведет, но нет, справляется с машиной Правда, вот за счет этого небольшого вылета Загоруйка опять впереди Но мы, грубо говоря, можем уже формально считать, что Кирилл Именин третий Потому что действительно, вот Дмитрий Загоруйка едет в боксы очередной раз чинить свое переднее крыло И, к сожалению, у нас сходит Никита Богданков это выводит на пятое, наверное, уже место, да, на пятое Степана Липунова. Друзья, вот посмотрите, Юрий Воронов лидер, а Торо Россо уже позади него. Холошевский действительно нагонял и превосходил по темпу Воронова. Но самое главное не это сейчас, ну, точнее, это может быть самое главное, но я хотел бы обратить ваше внимание, что на трассе всего пять машин. Посмотрите, вот Загоройка уже на четвертом месте уже круг проигрывает. А я это все к чему? Воронов первый, Холошевский второй, Кейл Минин третий. Дмитрий Загоруйко четвертый. Степан Липунов формально пока еще шестой, но на деле уже как бы пятый. Друзья, и все, все остальные зашли. У нас гонка сейчас будет просто как в лучших традициях Монако, наверное. И как? Ну, в традициях не в традициях. По крайней мере, пока вот здесь борются два лидера. Потому что Холошевский просто твердо сейчас нацелен на выйти в лидеры. И что же? Но ну, все-таки он старается, если уж атаковать, то аккуратно, потому что ищет лазейки. Лазейки в траектории Феррари Воронова. Нет, в этом... Их едва не произошло касание. а По-моему, оно даже и было, но очень легкое. Знаете, вот вышла одна сборка сразу для трех этапов, для всех, кроме девятнадцатого. Ее делали все парень. Надо вот поинтересоваться, может быть, все-таки мощнее мотор V10? И посмотрите на прямой, бок о бок, два претендента на победу в этой гонке и за лидерство в чемпионате. И что? Проходит, проходит, проходит Холошевский, своего главного теперь уже соперника. Юрий Воронов ничего не смог сделать. И теперь, наверное, все, что... И как сразу отрывается Тора Росса, вы посмотрите. Наверное, теперь все, что остается Воронову, это доезжать на втором месте. Ну, в принципе... Ну кто, Кирилл Именин сейчас для него не угроза, более того, посмотрите, вылетает в гравий, но справляется, не дает машине долететь до стены, правда вот уже Дмитрий Загоруйко недалеко, или нет, нет, нет, не настолько близко, но я бы сказал всего в паре тройки поворотов. Нет, вы посмотрите, как уже далеко Юрий Воронов. Его там было едва видно, я даже не уверен, что вы видели. Я видел, там буквально промелькнуло что-то красное. Да, вон там, вон там вдалеке едет Воронов. Но... Прорыв просто совершил Калашевский. Теперь он выходит в лидеры. И теперь я не знаю, что может у вас остановить. Ну давайте не будем сейчас ни о чем как бы таком плохому говорить, чтобы все-таки не заглазить. А вы посмотрите, Юрий Воронов в боксах. Ну теперь я уже даже не знаю. Загоруйка вернулся в один круг со своим напарником. Алексей Ермаков, сошедший, покинул сервер. Он долго достаточно на нем сидел, наверное, смотрел гонку. Сейчас на сервере остались только Богданков и обе хонды. Ну, Дмитрий Семкин, нет, он в этот раз не сервер. В принципе... Холошевский сейчас будет на круг обходить, у кого бы вы думали Кирилла Именина. Да, это Именин. Да, скорость хорошую показывал Кирилл Именин. Но все-таки... <связывающий> да, он сразу уезжает на обочину, чтобы пропустить лидера. А Дмитрий Загоруйка четвертый. И не так уж далеко. В принципе, если сейчас... Кирилл Эменин поедет на пит-стоп, то Дмитрий Загоруйко его обгонит. Но учитывая, сколько пит-стопов совершил сам Загоруйко, все-таки, наверное, он так останется позади Именина, потому что Именин вообще-то в боксах еще ни разу не был. Вы знаете, за всей этой борьбой, этими перипетиями мы не заметили... Ну, нет, вы-то заметили, а вот я как-то про, проморгал уже, грубо говоря, потому что... Что я проморгал, а то, что дождь уже и не идет. Я даже вам не могу сказать сколько. Ну, а лидер сейчас будет проходить на круг Степана Липунова. А это может плохо кончиться для, для обоих. В этот раз что? Он... А, он зашел широко. Ну, здесь, знаете, здесь я сомневаюсь, что Липунов собирался уступать. Ну, посмотрим. Вот с Загоройко сегодня уже был случай. Пожалуйста. Кстати, теперь уже Кирилл Именин будет проходить на круг Липунова. Нет, не будет, потому что впервые за эту гонку едет в боксы. И Дмитрий Загоройко может сейчас его успеть обойти на время... Но был вынужден пропускать на круг Воронова. Но пройти он его успеет. Успел. Вы знаете, еще забыл упомянуть, но я думаю, вы это сами заметили. Примерно в тот момент, когда у нас сошли Дмитрий Семкин и Александр Горбунов, примерно в тот же момент у нас сошел Александр Никишин. Так что Холошевский сейчас один представляет Тора Россы. Надо сказать, весьма неплохо представляет. Все-таки лидирует в гонке. Да, друзья, у нас сейчас все-таки, вот казалось бы, кому-то, может быть, все-таки те пилоты, которые не участвуют в борьбе, за задеты, может так вот следят да, за кого-то, так и болеют, вот. или просто зрителей вот этих записей с комментариями, которые не участвовали в чемпионате. Вот я не знаю, если кто-то сейчас радуется, что Холошевский вышел в лидеры, но с другой стороны, а чему радоваться, если у нас теперь борьбы на трассе вообще нет? Если только борьба с Липуновым на круг. Прошла минул ладно, треть гонки, но на трассе всего пять машин, и гонка теперь как-то даже затухла. Загоройка в очередной раз в боксах, и вновь Кирилл Именин на третьем месте. Вообще Загоруйку у нас сегодня просто рекордсмен по числу питстопов, надо заметить, какой раз. Вот, По-моему, уже третий раз. А, а до этого он еще. Это я-то третий раз насчитал. Ну и до этого там еще чисто теоретически мог бывать. И помят носу его Феррари F248. То, что механики уже не починили на пидстопе. Итак, сейчас распорядок пилотов на трассе такой. Холошевский, Воронов, э -э, Именин, э -э, Дмитрий Загоруйко и Степан Липунов. Соответственно, Тора Росса Косворд, Феррари, Макларен, Мерседес, Феррари, Супер Гури, Хонда. И вот сейчас смотрим гонку глазами пилота, который в данной гонке занимает пятое место пилот, который может быть за инцидент с Дмитрием Загоройко получит какое-то наказание. На прошлом этапе его действия по отношению ну, например, к собственному напарнику Кривенко пропускает на круг Феррари Воронова, скорее всего Так, а это что? Проблема у Холошевского? Но вот где-то мы его все-таки сглазили, друзья. Дисконнект. И у нас очередная смена лидера. И этот, друзья мои, Юрий Воронов. Вот теперь интрига в чемпионате Ну не обостряется. Но у Калашевского вообще после победы на предыдущем этапе за Вильямс был внушительный отрыв. Воронов там был только третьим. И то с трудом. И до этого, в принципе, Калашевский был лидером личного зачета нет по моему все-таки после этапов китая нет по идее тоже был лидером хотя не помню но самое главное не это главное что теперь по идее холошевский и воронов должны ну, почти сравняться а может быть воронов если сейчас отыграет все 10 очков то может быть он и вперед выйдет Ну, пока еще такой, если хотите, призрак Холошевского. Вот он держался как раз на сервере до этой минуты. А, и второе место для Кирилла Именина. Великолепный, я бы сказал, результат. Смотрим гонку, ну, не глазами Кирилла Именина, а в глаза Кириллу именину Ведет, ведет он свой Макларен, но очередное препятствие в лице Степана Липунова, который в этот раз все-таки э, нормально пропускает, как и, в общем-то, положено. А, ну так просто он вылетел в этом повороте. Да, пилот команды «Супер Агури», который, к сожалению, в реальной «Формуле-1» ну, не, нет с нами. Команда бывшего пилота «Формулы-1», к сожалению, обанкротилась. А жаль, в принципе, если в 2008 году это было лишь такое, вы уж простите, Достаточно унылое дополнение к гоночному пелетону, то в 2007 году ведь дела отошли неплохо, особенно в первой половине сезона. Ну что ж, пока оставим а, тему Супер -огури. Сейчас а, мы смотрим а, на трассу с переднего антиклала Феррари. И Феррари это, скорее всего, Юрия Ворнова. Сейчас посмотрим. Да, это действительно он и есть. Что касается пройденной дистанции ну, Времени, точнее говоря То, друзья мои, до финиша очень далеко Мы только-только приближаемся к середине дистанции На трассе пока, собственно, с точки зрения борьбы ничего не происходит И, наверное, можно тут даже говорить уже как-то свершившемся факте Без слова пока Потому что, в принципе, едва ли что-то будет происходить Кирилл Имедин по-прежнему на втором месте вслед за Юрием Вороновым. Кажется, что на трассе он относительно недалеко, но по-моему круг он уже проигрывает. В принципе, честно говоря, не помню, так ли это на самом деле, но если это так, то ничего сверхъестественного, удивительного в этом абсолютно нет. Чуть показалось, что когда убирал камеру, Кирилл вылетел в этом повороте, но нет. Прошел все нормально. Что касается погоды, вы видите трасса сырая, но сейчас дождь не идет и пилоты, которых, впрочем, для этой задачи слишком, возможно, мало, но сейчас высушивают трассу. Третьим идет Дмитрий Загоруйков, вы только что увидели, а на четвертом месте, конечно же, если так можно выразиться, главный. Да нет, вы знаете, что-то меня не туда понесло Нет, Степан Лепунов не главный неудачник этой гонки Но пока самый неудачный пилот из всех, кто сейчас вообще остается на трассе В боксах по-прежнему две Хонды Это Илья Соболев и Дмитрий Семкин, Но они просто остались посмотреть гонку Сервер, в данном случае, Юрий Воронов. И посмотрите, вот здесь уже было видно, что небо достаточно значит, начинает проясняться. Значит, погода нормализуется. И вот видно уже, что на асфальте образовалась сухая часть траектории. В принципе, сейчас именно по ней пилотам и надо держаться. Это место быстрее высохнет. В этом месте, в принципе, асфальт уже можно назвать почти что сухим. Да, вот здесь болит Юрия Воронова, в принципе, не оставляет за собой шлейф обрыз. С другой стороны, вот сзади огонь на машине Кирилла именина. Мигал. Да, и продолжает мигать. А вот тут Дмитрия Загоройка. Это почему-то не происходит. Возможно, здесь как раз Резина. Возможно, у Кирилла Именина она промежуточная или дождевая. Так, у нас обгон на круг сейчас будет. Потому что. Потому что одна из догоняет на круг Степана Липунова, это Воронов. Да, это так и есть. Знаете, я уже об этом говорил, я что-то уже сбил со счета давным-давно, на какой круг обгоняет Юрий Воронов как раз вот Степана Липунова. И Степан Липунов может вообще не попасть в классификацию. Может быть, не классифицирован по той причине, что проигрывает слишком много кругов лидеру. Но проходит без проблем, тем не менее. Так, какие-то проблемы у Кирилла Именина. Но нет, вы просто... Занесло в последнем повороте. Вышел слишком широко. А сейчас спокойно продолжает движение без каких-либо видимых проблем. Вот только сейчас, друзья мои, у нас будет середина дистанции совсем скоро знаете друзья достаточно тяжело комментировать гонки в которых ничего не происходит но тем не менее все-таки молчать я не могу как-то из этого надо выбираться поэтому если вы уж не возражаете позволю себе далее комментировать следующим образом Ну, вот из тех, кто у нас остался сейчас на трассе, будем, так сказать, обсуждать всех этих пилотов. Может быть, если сумею вспомнить, то не только тех, кто на, на трассе, может быть, тех, кто уже выбыл или вообще сегодня не пришел. Ну, вот, например, Юрий Воронов. Надо бы, чтобы было о чем говорить, обсудить его и обсудим, собственно, вот в чемпионате его путь в этом чемпионате Ну что ж, Юрий Воронов начал этот чемпионат в принципе на первом этапе, в отличие от некоторых то есть, ни, ни разу не носил титул дебютанта по ходу сезона Первая гонка была в Монце и там вообще забавный случай когда он боролся за третью позицию с Алексеем Апарином, боролся очень много, но проблема в том была, что они друг друга не видели. Хотя, возможно, вот там точно, знаете, очень трудно все это запомнить. Вот Алексей Опарин, по-моему, точно Юрия Воронова не видел, был между ними Лак, он не видел его машину, наблюдал свое отставание или превосходство лишь по секундомеру, и в итоге получалось, что мы на повторе с вами видели, когда смотрели эту гонку Что просто их болиды проходят друг сквозь друга И местами это позволяло Юрию обгонять не совсем честно Но первый этап, там на самом деле было много ошибок Там вердиктов никаких судей не выносили Ну вот, мол, первый раз ну, с кем не бывает Что вот мы только, нач только начинаем, все только учатся, в том числе и организаторы И вот на первый раз решили сделать поблажки на второй этап Юрий Воронов по каким-то причинам прийти не смог на Сузуку. Я, к сожалению, друзья мои, уже абсолютно запамятовал, почему он не смог прийти. Так, далее. Далее был Донингтон. В Донингтоне Юрий Воронов, это была его гонка за Минарди, как, впрочем, и Монса. Вот только я... Он там, по-моему, первый раз выступил в одной команде с Колобенковым. С Александром Колобенковым. И, в общем-то, проехал этап неважно. Точно не могу сказать, на четвертом или на пятом месте финишировал. Потому что первая тройка это была Холошевский опарин и дебютант той гонки Владимир Ковалев. Вот. А Воронов там, по-моему, финишировал четвертом или пятом. Но, ну, по крайней мере, очки-то получил. Я точно помню. Да-да, где-то так. Четвертый этап, вот уж где Юрий блистал, э, и мало еще и на свободной практике, на квалификации, просто разгромил все, начисто всех своих конкурентов э, на Минарде. Ну, собственно, чемпионат для того и задумался, что при раз... разных условиях какая... ну, могла бы победить и какая-нибудь Минарде. Собственно, так было и задумано. На пятом этапе в Бельгии с Пафранкашами, ну, я забыл сказать, в конечно, Юрий выиграл, потому что конкурентов у него не было, а довести машину он, конечно же, смог, без каких-либо проблем. А с Пафранкашами в СПАранкошами в девяносто пятом году Юрий Воронов... Эм, Юрий Воронов сошел э, в квалификации, ну, был не самым быстрым, потому что, я помню, 3-4 пилота были точно впереди него, а потом произошло столкновение, на старте там вообще какое-то время, там буквально, я не знаю, полкруга даже лидировал Ар Артем Емельяненко. И вот когда у Артема, по-моему, возникли какие-то проблемы, Юрий просто влез, не смог от него вернуться и врезался в него. И помню точно, что во время записи сделал такой повтор, когда Юрий врезается в Артема, и у него просто замолкает двигатель на его Минарде, и он не может продолжать движение и сходит. Далее у нас логические следы Барселона. В Барселоне Юрий Воронов, я, возможно, ошибаюсь, но, по-моему, приехал вторым. Да, по идее, вторым, потому что он, в принципе, не всегда был на этом месте в процессе гонки, но там Холошевский сошел, это из всех гонок, которые мы уже с вами видели, не буду там говорить до конца сезона, но вот... Из тех гонок, что сейчас, и включая эту Венгрию, это, по-моему, была единственная гонка, где он сошел именно из-за аварии. А Воронов за счет этого смог спокойно доехать. И вот сейчас Воронова заворачивает, он снес один из транспарантов рекламных, но поймал машину и теперь спокойно едет дальше. Далее у нас 97-й год, Херес. Вообще, там была такая забавная история, что Юрий Воронов пришел на гонку. Он, во-первых, не был на квалификации, по-моему. А, нет, он был на квалификации, но был только как сервер. И вообще, он к тому этапу не подготовился и не имел практически никакого желания этот этап вот, в нем участвовать, ехать эту гонку. Но... Пришел чисто как сервер в квалификации просто стоял в боксах. Правда, за счет этого получил возможность стартовать не с, бу... не с Питлейном, а со стартовой решетки в гонку. Буквально в последний момент решил все же проехать. И за счет завала стартового знаменитого Знаменито-Печального За счет некоторых других событий За счет схода в самом конце. Антона Плешкову, у которого сгорели тормоза. Из-за этого не получилось оформить тогда первый дубль у Феррари. И вот за счет всех этих перипетий Юрий Воронов спокойно приехал на втором месте. Хотя спокойно не могу сказать, потому что в первой фазе и в середине гонки была активная борьба с тогдашним дебют... абсолютным дебютантом Дмитрием Загоруйко. Но в общем-то я могу так сказать, что вот я как помню, мы же все-таки с записями, с гонки, с комментариями смотрели за этой борьбой, я помню, что в принципе Дмитрий Загорюк был чуточку быстрее, но Юрий Ворнов ехал аккуратнее, и в конце концов это принесло свои плоды, и он, пожалуйста, не хотел ехать в гонку, пришел, можно сказать, просто так, а приехал вторым, чудеса случаются. Далее, Буэнос-Айрес 98-го года, где... Юрий Воронов тоже приехал вторым и тоже вслед за тем же победителем Богданом Холошевским. Но здесь это не носило случайный характер, так как, в принципе... И посмотрите, вновь дождь! Я сейчас вам... Если вы вдруг не видите, я вам сейчас включу камеру. Может быть, на тех, кто стоит в боксах. Там же две хонды у нас оставались. Вот сейчас, я вам думаю, видно. Дождь идет. И посмотрите, вот едва... был контакт со стеной, но очень такой легкий скользящий. Юрий Воронов, ну если себе что-то повредил, то явно не визуально. То есть мы видим все спойлера на месте. И вот продолжая тему о, о... прошлых его гонках, вот Буэнос-Айрес там... Юрий Воронов приехал вторым, но как бы уже, можно сказать так, менее случайным образом, потому что там, в принципе, Воронов как раз, кроме Богдана Холошевского, был, можно сказать, сильнее всех. А, нет, простите, там была борьба Холошевского с Евгением Бариновым, которая могла вообще закончиться тем, что Богдан мог и не выиграть. Но Евгения Баринова отказали тормозам, мы все это помним. Ну, тогда Юрий Воронов приехал бы третий, все равно это... Тогда, в принципе, можно было сказать, что Юрий готовился, а не так вот, что... <смех> не захотел прийти на гонку, но все же пришел. Нормальный такой этап. А далее был Сильверстоун 99 -го года, в котором э, в принципе ничто не предвещало для Юрия победы, потому что квалификацию видел Алексей Апарин. Э, более того, в принципе, Богдан Холошевский квалифицировался за Вороновым, но в принципе, это, можно сказать, тоже было грозное тело. Но в последний момент Холошевский отказался от участия в гонке. Но ну, не будем возвращаться к тем причинам. Я, в принципе, о них рассказывал в записи Сильверстоуна. Ну и в итоге получилось, что, подобно Холошевскому в Донингтоне, в Сильверстоуне Юрий Воронов обогнал... Алексей Парина в конце первого круга и до самого конца гонки уже это лидерство не отдавал. Потому что, ну, вот такие вот получились у Юрия настройки, которые в, в гонке были быстрее. Более того, Юрий Воронов шел все-таки на два пидстопа. Более того, второй пидстоп так удачно совпал, что как раз он казался как бы плановым Но буквально за несколько минут до этого пидстопа начался дождь и достаточно сильный И как раз, пользуясь вторым плановым пидстопом Юрий Воронов смог заодно и надеть дождевые покрышки в, том, в тот момент, когда, мне кажется, да, Юрий Воронов заезжает сейчас в боксы Возможно, сейчас как раз придется ему надеть дождевую резину, потому что дождь достаточно сильный и вот как раз Алексею Апарину тогда в Сильверстоуне его-то пидстоп для, так сказать, смены шин на дождевые, вот он у него как раз был вне внеплановый, поэтому, соответственно, тоже достаточно много за счет этого потерял. Да, очень быстрый пидстоп, здесь явно, действительно, здесь либо только смена шин, либо только дозаправка. А, ну и вот блестящая победа была одержана Юрием Вороновым. В, в гонку в 10 этап скандальный, тоже достаточно Монте-Карло. Юрий Воронов тоже, извините, не помню по каким причинам прийти не смог. Далее был Хаккинхайм 2001 года, где Юрий Воронов выиграл просто близ... Нет, простите, вру, вру, вру. Юрий Воронов, в принципе, был лидером на практике, но ему чуть-чуть буквально не хватило, чтобы выиграть пол полпозицию, и все-таки пришлось отдать ее Евгению Баринову но, в принципе, все, как бы, кто был на практике, понимали, что Юрий чуть быстрее. Однако досадное, досадное просто невезение в первом повороте Юрий Воронов остался не неудел, потому что его просто вынесли и гонка в принципе там в первом повороте за оградой для него и закончилась. Далее была Франция, Франция Маникур 2002 года, где Юрий Воронов соперничал, выиграл полпозицию, соперничал со своим напарником, там даже была такая забавная история, что полпозицию он выиграл на заубере. А в гонку, ну там долго объяснять почему, вот решил выйти на старт за Феррари. И там соперничал со своим напарником Богданом В сам вап во... На старте гонки вот буквально с первых же метров Халашевский вырвался вперед, но и как бы до определенного момента казалось, что он это преимущество сможет удержать. Но в принципе его тактика была чуть менее выигрышной в добавок там чуть-чуть помешал круговой и в итоге Юрий Воронов все же смог удержать первое место. Посмотрите, вот проехал Юрий Воронов, а там слева ну точнее для Юрия Воронова это была правая часть, валялась на траве зад... переднее антикрыло Феррари. А поскольку мы видим, что с Дмитрием все в порядке, с Юрием, то есть, наоборот, получается, что проблема у Дмитрия Загоруйка. Тем не менее, мы видим, что крыло у него уже есть. Или это была Супер Агури? Да, это была Супер Агури, простите. Это было крыло Супер Агури, и вот Степан Липунов выезжает из боксов. Да, дождь уже очень сильный. Мы вот недавно говорили о том, что на асфальте присутствует сухая траектория. Сейчас от нее вообще ничего не осталось. А что касается времени... Ух ты, вот это я растянул рассказ. Да, друзья, я вот, знаете, возьму этот приемчик на вооружение. Рассказ о его. Вы посмотрите, сколько времени-то уже прошло. Забавно. Но я этот рассказ все-таки еще не окончил. Далее. 2003 год, Юрий Воронов начал выступать за Гегуар и гонка в Мельбурне И посмотрите, сейчас будет обгонять на круг своего напарника Дмитрия Загоруйка А, ну в принципе он его уже обогнал, но Дмитрий наверное вышел вперед за счет пидстопа Юрия Ну вперед я имею ввиду вернулся в круг конечно же Да-да-да, он там едет Юрий Воронов и надо Дмитрию его уже пропускать В 2003 году, в принципе, Юрий Воронов в гонке квалифицировался, если не ошибаюсь, вторым, да, вторым, они как раз с Холошевским спорили за победу, но на первых кругах, к сожалению, откатился назад, вот посмотрите, а вот здесь вот в этом повороте видно, что впереди как бы небо все равно ясное, но дождь идет. В Мельбурне 2003... И, -и, И там вылетел, там Дмитрий... Нет, он просто широко зашел, но там, наверное, все равно от стены не очень-то много его отделяло. Так, продолжим. В Мельбурне Юрий Воронов... Сначала откатился на первых в кругах позади. Там была борьба Юрия Шапошника с Богданом Клашевским. Но, к сожалению, ближе к концу гонки у Юрия Шапошник отказали тормоза. Мы помним, там 2-3 круга героически пытался все-таки сохранять движение, продолжить гонку, но был вынужден признать поражение и сойти. Ну, можно сказать, гостевой пилот, потому что, кроме этого Мельбурна, в принципе, он на старт соревнований Back History больше не вышел. И вот за счет своей достаточно высокой стабильности и с хода Юрия Шапошника Юрий Воронов смог в той гонке финишировать опять же вторым. В гонку Китай-Шанхай 2004 года Юрий Воронов, к сожалению, прийти не смог. К сожалению, не помню, по каким причинам опять же. Ну, а далее у нас до Венгрии остается всего лишь одна гонка, о которой мы еще не сказали. Это США 2005 года. Где, в принципе, Юрий Воронов стартовал, по-моему, ну со второго или третьего ряда. Простите, вот кажется, гонка была предыдущая, но я абсолютно не помню на каком месте стартовал Юрий Воронов. По-моему, третий или четвертый. Я, может быть, ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь. Вот простите. Просто я только запомнил, что э, да, конечно, 11 тысячных между Ой, нет, 2000, о чем я? Две 2000 между... Минута 11 там была. тысячных между Холошевским и Загоройкой. Загоройка, в принципе, поначалу, в начале гонки шел впереди своего напарника. Но все же за счет тактики Юрий Воронов смог его обогнать Дмитрия и выйти на третье место, после чего произошел срыв сервера. А вот сейчас Юрий Воронов, ну, эту гонку вы, в принципе, зачем вам напоминать ее события? Юрий Ворнов лидирует, этим все сказано Правда, лидировать-то сейчас мог Халашевский, но Конечно, дисконект это скорее не везение Чем вина пилота Но в данном случае -то Никто ничего Халашевскому Компенсировать не будет, все-таки спорт есть спорт Спорт это то, ради чего Эти пилоты здесь собрались Ну, по крайней мере, большинство Из них Так, посмотрим. В общем-то, рассказ я этот окончил. Э -э ничего ли не изменилось. Ну вот Кирилл Именин на втором Дмитрий Загорюк. Ну и даже Степан Липунов сохраняет движение. Значит, в принципе, все. Э -э в принципе, все как надо. Однако до финиша у нас все еще очень много. Еще целая треть гонки. Дождь, мне кажется, нет, он не ослабевает. Он все так же идет, как и шел до этого. А вот, знаете, попытался сейчас посчитать, сколько у нас остается до окончания гонки. И боюсь, что это ни много ни мало целых полчаса. Полчаса еще пилотом продолжать движение. И сейчас самое главное, чтобы они не теряли концентрации. Потому что потеря концентрации скорее всего приведет к ошибкам. А нам все-таки не надо. Нас совсем не интересует, чтобы события развивались. Совсем мы не заинтересованы в том, чтобы события развивались в продолжающихся сходах. Посмотрим, как ведет машину Дмитрий Загоруйка. Вылетает в гравии в очередной раз. И Кирилл Именин в боксах. С этой камеры видно, что дождь уже не идет, однако трасса по-прежнему достаточно сырая. Так, его сейчас кто-то обойдет, но явно не за позицию. Да, это был Дмитрий Загород, который после того вылета в принципе продолжает движение. Так же как и Степан Липунов, который продолжает идти на четвертом месте. Правда, опять же, не раз уже это повторял. Пока абсолютно не факт, что попадет Степан в классификацию. Так, это да, это сошедшая. Ну что ж, Юрий Воронов лидирует, и сейчас давайте посмотрим на время. Вот вы видите 42, 46, 47, и... А финиш будет, вот, близко, справа ушел к стене, можно было подумать, что уже финиширует, но нет, финиш у нас будет только на 6220 с чем-то, так что, в общем-то, получается еще где-то в районе 2000 секунд, ну, в минуту сами переводите, столько нас ждет до финиша этой гонки, что-то еще, в принципе, может произойти, хотя, конечно, крайне нежелательно, но у нас и так нет половины очковой зоны. Напоминаю, что Опять же, если всех Смогу вспомнить Кто сегодня сошел Ну, напоминаю, лидирует Юрий Воронов На втором месте Кирилл Именин Который на круг сейчас будет Обгонять Дмитрия Загоруйка Напарника Воронова по Феррари На четвертом месте, правда Непонятно, будет ли На этом четвертом месте классифицирован Степан Липунов а, так, теперь давайте попытаемся вспомнить. Да, две хонды. Илья Соболев и Дмитрий Семкин. Одна, одна из этих хонд сегодня стартовала немного-немало с Пол-Позишн. А, достаточно обидно. А, кто сегодня еще был? Богдан Холошевский Торороса. Александр Никишин, его напарник у этой гонки по Торороса. Но который, в принципе, я имею в виду, Александр Никишин должен был на самом деле выйти на старт с рулем BMW Заубер. Однако... Здесь возникла примерно та же ситуация, если вы с ней знакомы, как была в, на восьмом этапе чемпионата в Буэнос Айресе, когда в сборке, которая выкладывается для участия в гонках, была допущена, ну, скажем так, ошибка какая-то, либо. И в итоге оказалось, что получились как бы неработающие болиды Феррари. Ну, при попытке загрузить игру на этом болиде просто игра вылетала. Вот то же самое здесь возникло с БМВ-залбером. Поэтому Александр Никишин, оставшихся свободных мест, предпочел вторую гонку подряд проехать с Холошевским. Далее. Так, кого бы еще. А, ну, конечно, Алексей Ермаков. Алексей Ермаков, напарник в данной гонке, ну, да. Обычно Алексей Апарин, но в данном случае э, вот как раз Кирилла Именина, который уже смог обойти на круг Дмитрия Загоруйка, э, И теперь. Ну, Алексей Ермаков выбыл, кстати, я уже об этом говорил непосредственно, когда это случилось. Алексей Ермаков выбыл вообще впервые за весь чемпионат. И его выбил Степан Липунов. Эм... Самый стабильный, и даже после этой аварии, пилот чемпионата, к сожалению, сошел. А кто там был еще? Александр Горбунов вышел на старт с рулем Рено. А... Никита Богданков был на Вильямсе. И как вылетает опять. Но в том повороте, в общем-то, зона безопасности позволяет такие маневры. Так, кто же у нас еще был напарник Липунова, Александр Соломенек, который слишком поздно подал свою заявку, и потому, э, в общем-то, вы знаете, у меня сейчас появились сомнения, а мы говорили, что он стартовал с решетки, не имел на это права, а у меня сейчас вообще закрылись сомнения, что имел ли он право вообще стартовать в этой гонке, потому что... По-моему, по правилам надо сначала проехать свободную практику в купе с квалификацией, чего Соломенник не делал. Это, одно... Это точно, потому что, ну, вы можете, конечно, теоретически засомневаться, в моих словах все-таки по техническим соображениям. Мы не показыв... Я не показываю, не комментирую вот, квалификационные заезды, но поверьте, Соломенника на них не было. В данном случае. Кто же у нас еще стартовал? Вы знаете. Я, по-моему, перечислил всех, потому что в приеме изначально-то стартовало не так уж много пилотов. Ну, если я кого-то забыл, ну, простите меня. А... И вот, возвращаясь... Если вдруг вам, если вдруг я вот вас озадачил таким вопросом внезапно, и вы задумаетесь, почему же я никогда не представляю вашему вниманию записи с комментариями квалификации. То здесь на самом деле все просто, потому что когда... Ну вот так получается, что в онлайн почему-то, играя в один челлендж, вот если все... Удент вообще как начинается? Сначала пилоты собираются на сервере в течение часа, это свободная практика собираются и, в общем-то, тренируют, тренируются онлайн, настраивают машину. И потом, по прошествии часа, начинается квалификация, которая, как правило, не идет дольше, чем получаса. Но ну, там бывают разные форматы, мы об этом с вами уже говорили неоднократно, по ходу, ну, может быть, не сезона, но последних вот записей. Далее... Идет, собственно, просто по результатам вот, квалификации делается элементарный скриншот с экрана. Хотя можно потом и в так называемых логах все это увидеть. И просто сервер вырубает, можно сказать, игру. Но, к сожалению, игра почему-то не сохраняет повтор, если чисто технический уикенд кончается квалификация. Потому что гонка, она на следующий день только. И вот так как повторов в формате VCR нет, то, к сожалению, вот и, собственно, записывать гонки с комментариями не из чего. Конечно, чисто теоретически мог бы присутствовать такой вот пилот, который сам не участвует, но сидит на сервере и комментирует все это, причем для себя, в прямом эфире. Но, к сожалению, вот у нас таких пилотов нет. И вряд ли когда-нибудь они появятся. Последние пару минут пока на экране был Кирилл Терилламинин, теперь мы смотрим гонку его глазами. А заодно давайте еще раз посмотрим на, так сказать, время, пройденную дистанцию. Да, еще достаточно далеко до финиша. Трасса начинает подсыхать. Это, ну вот да, здесь состоялся шлейф брызг, но сейчас трасса просто однозначно будет сохнуть, потому что все-таки дождь уже давно не идет. Второй дождь за эту гонку. В принципе, несмотря на то, что мы уже как бы находимся в финальной фазе чемпионата, вполне возможно, эта дождевая гонка не последняя, потому что, все-таки, если мы вспомним реальные гонки, то вот, ну, 2009-я Буддаби, да, потому что мало того, что всего одна гонка, так к тому же, ну, какой там может быть дождь. А, а вот в Нюрнбург-Ринге и Интерлагосе дождит достаточно частое явление, особенно в Бразилии, все-таки... Какие у нас там были? Ну, гонок самих по себе, чисто самих по себе дождевых, может быть, было не так уж и много, но если уж гонок немного, то квалификации достаточно частые. Ну, вот, скажем, где у нас был дождь? Бразилия 2009. Дождь. Это самая длинная квалификация. Конечно, это сразу, это сразу же пример. Далее. Бразилия 2008. Но тут, я думаю, можно без... обойтись без комментариев. 2005 и 2004, ну, в 2005 году, по-моему, было сухо, а вот насчет 2004 года, честно говоря, тут мои познания заканчиваются, и я вам здесь ничего сказать не могу. Ну, 2003 год тут тоже, конечно, без комментариев. А в 2001 и 2002 годах было, по-моему, сухо, в 2000... В 2000 ну... Да, а потом мои познания, к сожалению, ограничиваются лишь тем, что я точно знаю, что не было дождя в 94-м и 95-м, и точно был дождь в 93-м году, и это был тогда единственный исход в том сезоне 93 -го года чемпиона того года Олена Просто. По-прежнему все четыре пилота, которые у нас в последнее время... На трассе, они сейчас на них Остаются все эти пилоты И вот видно, что вот в этом Последнем повороте трассы Уже практически совсем сухо И даже солнце здесь, мне кажется, проглянуло Потому что, к сожалению, ни одна камера Нам не даст посмотреть на небо Но как-то все даже так вот осветилось в этой зоне И посмотрите Кирилл Именин сейчас, видимо... Потому что вот мы последние минуты, несколько минут за ним смотрели, и мы не видели, чтобы его обгонял на круг Юрий Воронов. а Это говорит нам с вами, друзья, о чем? О том, что э, сейчас, возможно, Кирилл Именин будет возвращаться в круг по отношению к Юрию Воронову, потому что Юрий Воронов, видимо, темп сбавил. И непосредственно на трассе Кирилл Именин сейчас идет быстрее и догоняет. Только вот в плане борьбы за позицию это... Ничего шанта не значит, так как все равно Юрий Воронов лидирует. Да, та самая Супер и Я почти что случайно вспомнил, что эта машина, ну, по крайней мере, ранние ее версии, которые были в первой половине сезона, реального сезона 2006 года, формула 1 то, что это, на самом деле, по сути, болит команды Эрлс 2002 года. Но вот здесь вот, смотря на некоторые... Скажем так, аэродинамические решения Мне кажется, что все-таки это модифицированный болит, Который уже все-таки меньше отличается от э, до 2002 года И Липунов вылетает Но вот это тот как раз поворот, где э, такой вылет вполне допустимый, даже больше э, В этом повороте при особых случаях можно даже кое-что выиграть При вылете э, таком вот А что это впереди? Промелькнул Дмитрий Загоруй. Это что же, Или Пунов его догоняют? Что-то получается у нас сбавили, значит, ход пилота команды Ferrari. Вполне возможно. Возможно, это все объясняется тем, что. Подождите, а вот. Вот мы, кажется, говорили, что Юрий Воронов догоняет.. То есть, наоборот, Кирилл Иминин пытается войти в круг с Вороновым, а теперь как-то Кирилл Иминин сильно впереди Воронова. Не означает ли это, что Юрий Воронов у нас побывал на пикстопе? В принципе, это вполне возможно. Ну, Кирилл Иминин явно там не был, потому что он был как раз совсем недавно, мы это видели, а не сейчас. Да, вполне возможно, что вот как раз этот первый круг после выезда из бокса сейчас заканчивает Юрий Вороновым. Ну, в принципе, это логично, потому что трасса почти высохла, если там пилоты переодевали на дождевую резину, то сейчас самое время ее сменить на псевдослик. Хотя вот мы видим, что вот в этой зоне трасса еще не вполне подсохла. Потому что когда... Кирилл Минин подъезжал к повороту, в котором в 2009 году вылетел Филиппи Масса, то здесь как раз воды было еще предостаточно. Но, в принципе, учитывая, что на трассе впервые, чуть ли не с самого начала гонки, проглянуло солнце, вы видите, что трасса как-то стала сразу ярче, лучше освещена, то, в принципе, сейчас, конечно, имел смысл надеть псевдослик, потому что сейчас уже явно солнце разогнало тучи и дождя до конца гонки уже, скорее всего, не будет. И трасса, наверное, подсохнет. <звучит> да, между... Кирилла Имениным и Юрием Вороновым сейчас примерно непосредственно на трассе. Такой отрыв. Когда, скорее всего, Юрий Воронов был в боксах. И вылетает, вылетает Дмитрий Загоройко. И там, между прочим, я заметил... Я заметил Степана Липунова. Нет, конечно... И вновь вылетает. Вы знаете, я вот... Нам хотел предложить посмотреть повтор, что случилось с Дмитрием Загорыко. И просто чисто ради того, чтобы посмотреть, не был ли там случайно замешан Степан Липунов. Но мы видели повторный вылет. И смотрите, еще раз, совсем абсолютно сейчас Кираве не держит трассу. Может быть, какие-то проблемы с подвеской или с резиной. как раз эти два следующих вылета, убедили меня, что, в принципе, Дмитрий Загоруйко сам ошибся, и, э, в общем-то, Степан Липунов там вряд ли виноват. И, посмотрите, третья, даже четвертая подряд ошибка пропускает Кирилла Именина. Пускает, естественно, на круг. И, по-моему, уже не в первый раз. Да, здесь, наверное, проблемы с резиной, и вот, собственно, из-за них, наверное, на дождевом типе или на миксте Ехал Дмитрий Загоруйка и теперь просто эта резина выдохлась. Кто-то еще проехал, скорее всего Воронов, да. А вот теперь Дмитрий Загоруйка покидает пиклейн. Сейчас посмотрим, как будет вести его машина на этот раз. Сейчас, да, наверное, все-таки дело все было в резине, потому что сейчас, конечно, не очень аккуратно, но он все-таки быстрее пилотирует Дмитрий Загоруйко свою Феррари. Так, слегка вылетел в первом повороте в зону безопасности Кирилл Менин, но в принципе это мало что изменило, и в общем-то полноценным вылетом это тоже мы назвать не можем, и Кирилл Менин продолжает движение по трассе. что ж, не очень много, в общем-то, осталось времени. Сейчас я вам примерно скажу. Мне кажется, где-то 10-15... Нет, ну, 15 нет. 15 нет. Учитывая, что все-таки трасса еще достаточно сырая. Ну, где-то 10 кругов осталось пилотом пройти. Может, меньше. Ну, пилотам я говорю, естественно, о Юрии Воронове. Ну, и в крайнем случае... Кирилле менее потому что все-таки Кирилл, мне кажется, сейчас идет все-таки в одном круге с Юрием Воронов, а даже если это не так, то стоит он максимум на один круг. И это, заметьте, стартуя спитлейна. В общем-то, в каком-то смысле, повторяет достижение Алексея Ермакова, вот, например... Стартуя спиклейна в Сильверстоуне на девятом этапе, Ермаков приехал третьим вслед за своим напарником, который вообще стартовал с полпозиции. Да, это я имею в виду Алексея Парина, потому что в той гонке он стартовал с полпозиции в Сильверстоуне, но уже на первом круге пропустил Юрия Воронова и вернуть позицию до конца гонки не смог. В принципе, у него были на это шансы, но, к сожалению, погода в начале гонки была такой, то никто не мог предугадать, что будет дождь. А вот тактика Юрия Воронова как раз не то, чтобы учитывала дождь, но а, дождь, скажем так, именно в той момент, как, когда он начался, а, тактику Юрия Воронова совершенно не испортил. Потому что он, можно сказать, даже вовремя начался. Так, мне кажется, что скоро где-то через один или два круга Кирилл Именин будет обгонять Степана Липунова на очередной круг. Да, это так и есть. Так что мы пока можем за этим пронаблюдать. А, в принципе, это никогда в данном чемпионате не имело никакой роли. Поскольку физика у всех машин одинаковая, но ну, если вдруг кому-то будет интересно, то, да, вот с этой камеры Кирилла Именина уже было видно, то Кирилл Именин это сейчас единственный пилот на резине Мишлен, оставшийся на трассе. И вы... Ну да, была ошибка. Может быть уже на этом круге Кирилл Именин обгонит Липунова. Пока все к этому идет, хотя, в принципе, торопиться с этим ну, некуда, потому что Дмитрий Загоруйко, не Дмитрий Загоруйко, не уж тем более сам Степан Липунов, позиции Кирилла Минина не угрожают. Да, соответственно, оба пилота Феррари и Степан Липунов на Супер Агури являются пилотами Мишли, э, простите, Бриджстоуны э, Соответственно, лучшим из них Является Юрий Воронов И так ровно через круг после моего э, Такого прогноза пропускает э, Липунов э, Кирилл Именин, вот как точно я угадал Ровно круг прошел, прям в том самом месте Я, собственно, и сказал, что Скоро Кирилл Именин это сделает э, в очередной раз Дмитрий Загоруйко вылетает вот в этом повороте, но, опять же, мы уже говорили, поворот это делать позволяет. Вот, другое дело вот здесь тоже, что два, две такие ошибки подряд. С другой стороны, может быть, и ну, Дмитрий уже это и специально делает. Потому что, в принципе.. Ну как, не то чтобы это так разрешено правилами, но. Что он сейчас может за счет этого выиграть? Ну, да вот по сути ничего. Финиш уже не за горами. Возможно, где-то 6-7 кругов всего лишь осталось до конца этой гонки. Ну, я-то помню. Опа! Юрий Воронов сейчас будет проходить уже Липунова. Я говорю о том, что в принципе-то я-то и прошел. Да, никаких, собственно, проблем в данном случае Липунов не вызвал. Просто я-то помню, вот я и вам, я уже говорил, где отметка, на которой победитель этой гонки финиширует. И, в общем-то... Чем ближе мы будем к этой отметке подходить, тем лучше можно будет сказать, сколько осталось кругов. Так, трасса подсыхает, все четверо пилотов, которые в последнее время у нас на, на, были на трассе, на ней по-прежнему находятся, и по-прежнему две, теперь уже в качестве зрителей, две Хонды, Дмитрия Семкина или Соболева, находятся на сервере, может быть они просто ушли по делам, может быть смотрят, <смотрят> эту гонку, хотя смотреть здесь по сути не на что, и что это? Кирилл и Менин оказывается... Прямо перед Юрием Вороновым В принципе, так и было Потому что мы подозревали вот Помните, что мы думали, что Юрий Воронов поехал в боксы Но, в принципе, расстояние было больше Может быть, у Кирилла какая-то ошибка случилась Там сзади уже маячит, маячит красная Феррари, алый жеребец. В данном случае, ой, простите, нет, конечно, горцующий жеребец. Ну хотя в общем-то можно сказать и красный, какая разница. Юрий Воронова и сейчас будет проходить все-таки. А, так он Кирилл Менин-то у нас еще и в боксы едет, вот что интересно. Достаточно много получается у Кирилла на питстопов, но, в принципе, в данной ситуации такое себе позволить можно. И то также у нас на питлейн Степан Лепунов. здесь, разумеется, гаражи Супер -агурия. дальше всех от въезда в боксы. Зато ближе всех к выезду. Пересекает белую линию. Вот очередной повод наказать Липунова. Наказать уже есть за что. Хотя бы за вынос достаточно грубый по отношению к Алексею Ермакову. И, конечно же, не пропуск на круг в первой половине гонки. Вот вылетает в гравий Кирилл Именин, но справляется с машиной. Вероятно, еще не до конца прогрел резину. Ну, в принципе, это естественно. И едва сейчас не сорвало машину Дмитрия Загоруйка. Это был поворот, по-моему, ну, не, не помню я, честно говоря, их нумерацию. Ну, кроме там первых, последних, но э, это было... И теперь уже серьезный вылет. Возможно, я не знаю, может быть просто Дмитрий Загоруйка сейчас не особо, как сказать, э... сохраняет концентрацию. И посмотрите, очередной вылет. И на этот раз был контакт, был контакт со стеной, и придется ехать в боксы, потому что передний спойлер теперь потерян. Возможно, сейчас просто Дмитрий ну, как бы, не сохраняет концентрацию в силу того, что э, сейчас в принципе до конца гонки осталось совсем чуть-чуть. И посмотрите, очередной, ну никак, ну никак не доберется до боксов. Зато в принципе осталось-то совсем немного, осталось приблизительно 3-4 круга. Ну, это для Юрия Воронова и, Или, например, для Кириллы Минина. Хотя, Кирилл Эменин-то у нас проигрывает как минимум один круг сейчас на данный момент, а может быть и два. Да, это вот как раз вот эта Honda Ильи Соболева, а это, соответственно, Дмитрий Семкин. Да, с его камеры... Которая все еще работает, мы видели, как мимо на выезд из боксов проезжала Феррари Дмитрий Загоройко. И на очередной круг она, соответственно, пропускает. А, да, только что ведь пронесся мимо Юрий Воронов, значит, еще на один круг. Так что все больше и больше. Там, по-моему, 2-3 круга уже Загоройка проигрывает своему партнеру. И при этом Катится, едет, простите, на третьем месте. А -а -а. Ну, немного, немного совсем до финиша осталось. Мы можем пока проследить еще раз, что лидирует сейчас Юрий Воронов, который начал эту гонку даже позади многих пилотов, но уехал под дождь. Почти что быстрее всех, и что самое главное, намного стабильнее всех. Потом, правда, его разобравшись с проблемами, там с вынесенными спойлерами за счет неуступчивого кругового там и прочего, и прочего, его потом начал догонять Холошевский. После того, как оба сделали еще по пит-стопу, догнал, но даже вырвался в лидера. Достаточно, ну скажем, не то чтобы каким-то выдающимся, но достаточно чистым обгоном в конце вот этой стартовой прямой. Что все-таки обгонять-то это все-таки Хунгаравинг, не забывайте. И, в общем-то, да, вот в этом повороте, но потом, в этом же повороте, Холошевского постиг дисконнект. И Воронов с тех пор лидер. На втором месте Кирилл Именин. Старт Спитлейна за счет присутствия отсутствия на квалификации. И, в общем-то, стабильнейшая просто гонка. Без каких-либо проблем и серьезных ошибок. Вот за счет этого всего пробился на второе место. Далее Дмитрий Загоруйко едет сегодня э, с ошибками, особенно вот в финальной фазе. И вот посмотрите очередная из них. Но, тем не менее, едет достаточно быстро, чтобы ставить позади таких пилотов, как, например, Степан Липунов на четвертом месте, э, который сейчас... Э, да, на четвертом месте, но у нас чуть ли не в самой середины дистанции имеются существенные сомнения, попадет ли он в, в классификацию, потому что очень большое количество кругов он проигрывает. Ну, в общем, потом, когда гонка закончится, будет таблица результатов, вы там, в общем-то, увидите попадет он в квалификацию, в классификацию или нет, потому что, ну, в общем, там это будет указано совсем немного, буквально два круга даже не больше трех остается ну вот, допустим, сейчас вот Юрий Воронов закончит круг и вполне возможно, что уже предпоследний круг заканчивает Юрий Воронов, ну или в крайнем случае он сейчас предпоследний круг начнет не более того. Так что пока, так сказать, останавливаемся на Юрии Воронове и следим за его финишем, потому что, скорее всего, уже просто победит он, и уже ему ничто не сможет помешать а, выиграть эту гонку. А, если он сейчас выиграет, то, по идее, станет, ну, может быть... Нет, должен, по идее, стать и лидером чемпионата не помню сейчас сколько Выигрывает он очков. Даже если он сейчас в лидера не выбьется, то отрыв до Холошевского, который, в общем-то, был не таким уж и маленьким, резко сократится. Или вообще будет уже другой отрыв уже наоборот, от Холошевского. Посмотрим. В общем-то, вы тоже в таблице это увидите. Все вот эти результаты. Там зачеты, кубки, конструктор, все это вы, конечно, увидите увидите по завершении этой гонки. И вот здесь была ошибка, все-таки, у Воронова, но, в общем-то, это допустим я бы сказал в его ситуации а, Да, вот этот круг предпоследний Я теперь уже могу говорить практически не сомневаясь Этот круг предпоследний А вот затем круг будет Вот сейчас после этого последнего поворота В принципе Юрий Воронов едет уже медленнее Начинается круг последний Но для Юрия Воронова скорее это уже круг почета Потому что Хотя, в общем-то, кто смотрел большинство записей, в принципе, помнит, что если Юрий Воронов финиширует, то обычно как раз круг почетовый отличие от многих пилотов предпочитает проехать полностью, а не в ту же на финишной черте сжать эскейп. Так что это последний круг для Юрия Воронова. Еще раз напоминаю, что Юрий Воронов сейчас лидирует и летит к своей победе. Очередной за ними пара. Вот как раз Кирилл Именин на очередной круг будет обгонять Дмитрий Загоруйко, напарника Юрия Воронова, который идет на, третьем пози... на третьей позиции. А четвертом у нас идет Степан Липунов на супер-огуре «Хонда». И, ну, опять же, в качестве зрителей две заводские «Хонды» Илья Соболев и Дмитрий Семкин. Но они уже в этой гонке не участвуют. И совсем немного остается Юрию Воронову. Теперь всего два поворота. И вот, и вот этот предпоследний поворот трассы Хунгара-Ринг, что близ Будапешта. И последний поворот... Да, это случится сейчас. И Юрий Вородов выигрывает очередную гонку. Гонку, если мне не изменяет память, гонку по идее, четвертую, четвертую гонку в чемпионате. Таким образом, борьба у нас обостряется за чемпионский титул и остается всего три этапа. Следующий из них состоится в нюрнбург ринге 2007 года финиширует Кирилл Именин. Соответственно, за ним теперь должен и Дмитрий Загоруйка. А вот Степан Липунов... Нет, Степан Липунов еще едет. И Юрий Воронов крутит победного жука. К нему сейчас вполне возможно присоединиться. И Дмитрий Загоруйка, да, потому что все-таки достаточно... Дайте посчитать получается 16... 8 очков сейчас Феррари и ломает Воронова передний спойлер, но сейчас это уже абсолютно не важно 8 очков получается Феррари выигрывает у Макларена в Кубке Конструкторов, однако там все равно отрыв еще достаточно большой и если пилоты Феррари со следующей гонки это Юрий Воронов и Антон Плешков, со следующей гонки они должны приложить максимум усилий, если они все еще собираются Выиграть кубок. Да, но, в принципе, Дмитрий Загоройка тоже пилот Феррари в этом смысле, потому что он поедет еще за Феррари в 2009 в Абу-Даби. Так, ну Степан Липунов должен был уже финишировать. Да, он уже в боксах. Да, видимо, Юрий Воронов проедет этот круг почета до конца. Вы знаете, друзья, мы за этим пока смотреть не будем, потому что, в общем-то, нам пора уже переходить к официальным результатам этой гонки и смотреть, ну, как обычно, в общем-то, вы увидите таблицу личного зачета после этого этапа, а также кубок конструкторов за зачет команд. И, в общем-то, на том мы с вами и попрощаемся Ну что, сейчас, в общем-то, как раз переходим к просмотру результатов Ну что ж, вот появляются сейчас на ваших экранах результаты. Результаты этой гонки, да, официальные. Следом за этим вы, как я уже говорил, увидите. Таблицу личного зачета после 16 этапа. Далее будет кубок конструкторов. Я же вам напоминаю, что в следующий раз мы с вами увидимся на 17-м этапе, предпоследнем этапе онлайн-чемпионата в Back in History. Нюрбург ринг Гран-при Европы 2007 -го года. Гонка знаменитая в реальной Формуле-1 дождем. Тем, как на, первом, на первых кругах лидировал Маркус Венкельхок, да, по идее именно так. Вроде бы я ничем не ошибся. Выиграл в той гонке Фернандо Алонсо в напряженной борьбе с Филиппе Массой. Но у нас э, будет, возможно, что-то по-другому. Может быть, победит пилот какой-нибудь другой команды. А может быть, наоборот. Выиграет Макларен в борьбе с Феррари. Всякое возможно. И, в общем-то... Все, мы это увидим на следующем этапе. Увидимся с вами на Нюрнбург-Ринге, Гран-при Европы 2007 года. А я с вами прощаюсь. До свидания.